Друзья, всем привет! Вот уже прошел ровно год с того момента, как я на свой автомобиль Kia Rio 4 купил эво коврики от фирмы Комата. Напомню, что у меня до этого стояли штатные, так сказать, коврики резиновые, которые мне подарил дилер. И я их сменил по той причине, что мне не нравится то, что они непрактичные. То есть вся влага собирается на ковриках, тем более зимой. И, соответственно, было решено купить эво коврики. И давайте я вам сейчас покажу, что с ними стало за год Друзья, а за год с ними ничего не случилось Они отлично себя чувствуют, свою функцию они выполняют Они меня полностью устраивают Видео про них у меня есть на канале, вы можете перейти посмотреть Заказывал я себе вперед серый, с черной окантовкой, ромб Соответственно, с бортами все как положено Сзади у меня такие же, только без бортов. И так как в салоне автомобиля у меня уже установлены эво-коврики, я еще решил заказать себе и в багажник. Смотрите, друзья. Открываем багажник, и мы видим, здесь постоянно у нас какой-то песок. Смотрите, такая ситуация. Вы выезжаете летом куда-то на природу, берете с собой вещи, складные столы, стулья, попользовались, убираете в багажник, и, соответственно, на коврике у вас постоянно... Скапливается песок, грязь и так далее И вы ездите с ним вот так вот До тех пор, пока вы его там не сметете Или коврик не вытащите И не вытыхните Но, смотрите, у меня коврик довольно-таки качественный Он очень мягкий, эластичный И для того, чтобы его достать из багажника Нужно очень сильно постараться, чтобы не просыпать э, Все содержимое, которое здесь есть, куда-то на ковролин И, соответственно, было принято решение, что... Нужно все-таки сюда установить эво-коврик Собственно, давайте я сейчас вам покажу Какой коврик ко мне приехал А этот я буду убирать Вот так вот он у меня складывается Я его могу просто сейчас в рулон скатать И вытащить Вот такой вот коврик Напомню, фирма Камата И я вам показывал в салоне у меня соты А здесь ромб Это я заказал специально так как и ромб, и соты мне нравятся. Вот, решил, что в багажнике, пускай будет ромб. И также видно, что здесь есть тоже бортики. То же самое. То есть цвет серый, окантовка черная. Ну что, давайте установим. Устанавливается он очень легко. Ничего сложного нет. Раз. Сюда. И сюда. Здесь прижимаем Вот такой вот у нас получается вид Все это уляжется, естественно Вот, смотрите, друзья Эво коврики, я считаю, они намного практичнее обычных резиновых ковриков. Некоторые даже покупают какие-то дешевые сюда, пластиковые. Они жесткие, но в то же время, друзья, они все равно неудобны тем, что все равно видно всю э, скопившуюся соответственно, грязь, песок и все, что там может быть. Конечно, ковриками от фирмы Комата я остался очень доволен. Они прошли, так сказать, тест в целый год. Ну... Поэтому заказал себе вот как раз и багажник. Ну а на этом у меня все, друзья. Ссылку на данный коврик я оставлю в описании под видео. Всем удачи на дорогах. Всем пока.